Всем привет! Сегодня у меня задача сделать держатель для рук кожаный на термокружку. Так это будет выглядеть. что Все-таки это металл. и не очень приятно держать металлическую поверхность как все-таки охладить. Для этого я вырезала вот такое лекало, которого мы, собственно, будем вырезать. Оттесню только свой логотип. А детали. Потом я еще не решила, посмотрю, но вообще пробью, наверное, пробойником дырочкой и просто вощенной ниткой сошью. Ну, посмотрим. Я еще сама не знаю. Все, поехали. с размером вот у меня здесь не сходится примерно миллиметров пять. И я хочу попробовать намочить этот кусок полностью, промочить. Сейчас, точнее, сначала я пробью здесь вот, э, отверстие. Намочу кожу полностью. И так как в сром состоянии она становится пластичной, я натяну полным натяжением, по идее, по идее, я сошью временным швом и поставлю сушиться. И, по идее, должно остаться в таком же растянутом состоянии. Ну, сейчас проверим мою гипотезу you <music> Ну вот наша кожа высохла, ничего не разъехалось, все нормально стыкуется и более того, она теперь сидит прямо по кружке. Сейчас я снимаю временную намотку, отрежу, здесь я уже отметила ровная линия, чтобы была без перекосов и продолжаем. подумала все это конечно красиво и эстетично когда здесь будет шов и понятное дело что я уже его затягивала бы прям на кружке но проблема состоит в том что хоть я и покрыла тремя слоями лака все равно кружка будет использоваться будет мыться и кожа будет мочиться в любом случае даже после нескольких раз лак начнет Выбеливаться, и а, все равно со временем, достаточно в скором, придет в негодность. И так я хочу, чтобы мое изделие все-таки продержалось подольше, я придумал такой выход. Понятное дело, что на кнопке у меня уже тут не хватит кожи. Я сделал наставку. Я отрежу вот эту часть, где пробита, здесь оставлю. И я подготовила вот такой вот шаблончик, точнее это уже вырезан по шаблону, кожи. Я его пришью сюда и посажу на две кнопки. Тем самым я решу проблему с тем, что перед каждым мытьем человек просто будет отстегивать, мыть кружку, сушить ее и пристегивать обратно. Такой вот выход. Сейчас пойду сделаю здесь стеснение имени и будем пришивать.